звуки, которые почти гипнотизируют мужчин. Женщины не способны это почувствовать, поэтому они будут слышать просто звуки. С вами Рома Гений. Сейчас будет гениально. Погнали. Ой. Женщина не для того, чтобы готовить еду. Но я приготовила. Мы давно не виделись. Ты с пацанами, я с родителями. Мои родители просто обожают тебя. Ты во всем лучше, чем мой бывший. Я повторяю. Во всем лучше бывшего. Всех моих Сгляну в твои глаза Нечаянно посмотрела в твой телефон А потом такая, что сама...